Я в отеле Mirage World. Вот эта боль, вот эти вешалки, красивенькая лужайка, трав. Это отравляет жизнь просто этот запах. Мясо, мясо, мясо тут реально много. И горки. В отеле Mirage World в Марморисе, Вичмилере. Вот так вот выглядит входная группа, зона для чила. Здесь можно работать, некоторые с ноутбуками приходят. И ресепшн. Hello. Yeah. Надо сказать, что это самое прохладное помещение во всем отеле. Здесь очень круто работают кондиционеры. Моя комната на третьем этаже. Показываю комнату. Yeah, video, <laughs> so Bye -bye. Очень такой маленький номерочек, один шкаф. Вот эта боль. Вот эти вешалки, которые вот с такой херней. То есть одно неверное движение и просто все вот вот так вот падает большая кровать кровать кстати хорошая удобная здесь столик кондиционер который ели вообще живой то работает то не работает вот у нас ванна все такое старенькое потрепанное. Здесь вот плитка, неудобный душ, потому что он вообще не выдвигается, ничего с ним сделать нельзя. Надо прям туда вплотную вставать, а там краны убирают так себе, если честно. Через раз тоже, если полотенце не попросишь, могут не дать, если шампунь не попросишь, могут не дать. Все на коммуникации. И здесь такой видочек. Чуть-чуть видно море, а так в основном дорога и вот какие-то местные кафешки и горы. В принципе, вид меня устраивает, потому что здесь можно наблюдать за тем, что происходит. В других номерах там будет вид либо на бассейн, либо на ресторан. Бар, который работает до пяти. Это первый бассейн здесь. Бассейн работает до 19. вот видите, то есть после 19 уже купаться нельзя. Что печально, потому что вечером очень классно. Парикмахерские. Там находится турецкая баня, хамам. 15 минут сауны в хамаме вам делают скрабинг, массаж пеной, масочка для лица в этом месте у нас идет и 40 минут расслабляющего массажа. 30 долларов. А что бесплатно. у вас есть тут Бесплатно минут хамама, сауны. Вот так вот выглядит массажный кабинет. У них скромненько. Но ты все равно смотришь только в эту дырку. Поэтому как бы ну такое. Ну Но массаж нормальный, мне понравился. И мы поднимаемся на второй уровень, на котором тоже есть бассейн. Здесь детская зона и второй бассейн. Здесь вот маленький детский бассейн. Мне очень нравится, что он находится в горах, прям очень такое уютное ощущение. Рядом снэк-бар, где можно перекусить промежутках между завтраком и обедом он работает до пяти френч фрайс шаурма микро шаурма. дальше салатики оливки местные ну так здесь на самом деле немного еды это чисто просто перекусить бары где можно заказать коктейли пиво чай кофе Вау. Хочется пояснить, почему вау. Дело в том, что обычный коктейль в этом отеле это водка, джин -тоник, не очень хорошего качества и такой краситель сверху в пластиковом стаканчике. А такие вот коктейли, как он мне сделал, стоят 2 доллара. То есть бесплатно их не делают. Красивенькая лужайка, травка, качели вон, как видите. И горы вокруг. И горки... Горьки работают несколько часов, прям не весь день. Здесь вот чьи-то номера с такими спуском. Это мы приближаемся к главному ресторану. Здесь также есть еще один бассейн. И там вот есть пещера, попозже зайдем. Сейчас посмотрим, что в ресторане творится. Что происходит, что будет происходить. Тоже лежаки, тоже всегда есть свободные. С лежаками именно здесь проблемы нет. Все время они говорят, чтобы все надели маски Кофе, чай, соки, всяческие напитки Вот так вот выглядит ресторан Это луковые кольца Овощи Овощи Еще овощи И супы разные Есть рис Овощи, картошка это картофельные шарики Есть стол с фруктами Фрукты, честно говоря, вообще не особо разнообразные Арбузы вкусные Дыня не очень, вообще не сладкая Ну так, по мелочи, виноградик Сладости турецкие И всякие прочие Сладости классные, ну в Турции всегда сладости классные Мне нравится Спагетти Курица в соусе, Много котлетов Мясо, мясо, мяса тут реально много. Вот еще овощи есть. Мясо, рыба. Рыба, кстати, бывает не каждый день. Вот еще мясо. Рыбка. Ну, в основном, вот только такая рыба. Рыба-гриль. И все, рыбы здесь выбор вообще небольшой. Морепродуктов нету. Зато много мяса. Оливки. И здесь у нас салаты. Много зелени, помидоры, огурчики. Ну, такие, на самом деле, довольно-таки однообразные. Помидоры, огурцы, зелень. И еще один салатный стол с маленькими салатиками. На удивление, сегодня есть тарелки. Наверное, это потому, что обед только начинается. Обычно у них вообще нет тарелок никогда. В основном вся масса народа – это на ужине. Нет места, поэтому мне приходится есть вот так. А здесь все полностью заполнено. Вот это вот отравляет жизнь. Просто этот запах ужасный. Как будто здесь до сих пор горят леса. Я не знаю, они масло это используют. Миллиард лет или что. В обед нормально. Можно найти себе местечко. И здесь вот такие есть столики на улице. Рядом с бассейном. Этот бассейн мне, наверное, больше всех нравится, он классный. Пойдемте прогуляемся в пещеру. Стоят столики, но люди в основном здесь сидят вечером, потому что жарко очень днем. Собственно, пещера в отеле. Она небольшая, здесь даже вымущен пол, но все равно прикольно. Можно интересные фотографии сделать. Наверное, самый красивый вид из этого отеля открывается вот с этой высоты. Особенно вечером я еще покажу здесь подсветочка. Такая все прям красивенько. Мороженое днем платно, а вечером они бесплатно его раздают всем желающим. Внизу на первом ярусе находятся магазинчики всякие. Вот эти желтые лежаки принадлежат отелю. На них можно приходить и загорать. Рядом находятся лежаки других отелей. То есть, если вам туроператор говорит, что это первая линия и у отеля есть свой пляж, то как бы вы должны понимать, что этот пляж находится не на территории отеля. Недалеко. Там идти буквально 3-5 минут, но на территории отеля своего пляжа нет. Плюс хотелось бы сказать, что вода на этом пляже не самая чистая и есть недалеко пляж на в котором действительно вода гораздо чище. Можно просто прогуляться вдоль береговой линии до отеля Марти Ризот или вот где до Си Стар. Там гораздо более чистая вода. Что мне в отеле понравилось? Мне понравилась территория. Территория хорошая, большая. В плане еды здесь все замечательно. Также расскажу про анимацию, многие спрашивают. Да, анимация здесь есть. Здесь есть сначала после ужина дискотека для детишек, потом уже идет программа для взрослых, но чего-то шикарного, прям великолепного нету. Здесь одна небольшая сцена, и там проходят различные конкурсы. Также я видела, что выступали музыканты один раз, вечером был живой концерт. Ну, такой, типа, два человека с гитарой поют турецкие песни. Еще танцуют здесь ребята, тоже вечером ближе к ресторану. Что мне не понравилось, это то, что здесь очень старые номера. И как бы ты заходишь, и все такое старенькое, ветхенькое, полотенчики с дырочками. Ну вот, мне кажется, это, конечно, не соответствует вообще пятизвездам отеля. Тем более Турции, когда мы привыкли, что в Турции всегда суперсервис. Явно видно, что с персоналом здесь не работают. И мне рассказывают, как нужно себя вести с гостями. И, наверное, сервис в этом отеле из всех отелей, в которых я была в Турции за все время мне кажется самый худший при том что территория хорошая еда хорошая но сервис просто мне не понравился